Шаббат шалом ликулям? Ш... Все... Не Нет, на русском. Шаббат шалом. <связь> э, недельная глава э, Тазрия Мецура. <связь> как сейчас сказал Давид, она начинается, в принципе, с женщины, которая рожает ребенка. А за... а отхила, иша, Но есть там еще продолжение. И когда я готовился к этой недельной главе, который говорится о проказе они проказа как ее определяли мамаш сефер шалем мы проказа и как дальнейшем поступали к прокаженным я задумался о чем тут в принципе вообще можно как бы о чем можно говорить? в и какой смысл в наше время говорить об этом? Так как проказа именно в такой форме, как она описывается. Там, в принципе, сейчас ее как бы нет, есть совсем другое, как бы, болезнь. Но, как мы знаем, Тора написана не на определенное время, она написана на все времена. Uh, проказа являлась физическим проявлением uh, духовной какого-то заболевания. И, возможно, сейчас мы ее не видим снаружи, не видим ее физически. Но она нас съедает изнутри. Прагаза очень часто была как наказание за злословие. Мы знаем что Мицура, когда работа она не нужна благодаря Например, Мирьям, которая не очень хорошо отзывалась о своем брате. Мы знаем как Мирьям не говорила о Моше и Илухим не считая Это числа, 12 глава, 10 стих. И это написано в Чтимес И облако отошло от скинии, и вот Мирям покрылась покрас, покрас, покрас, проказой, как снегом. Арон взглянул на Мирям, и вот она в проказе. И отсюда мы учим, что наказание именно за злословие была такая проказа. И это было очень показательно для человека. Если человек злословил, если человек сплетничал, то он получал проказу. И как бы он сразу видел, что что-то у него не так. Да, очень удобно, не правда ли? Сейчас человек может говорить что угодно. И так как это проказа не проявляется, он может даже не подозревать, что он что-то делает и так как мы не получаем прямого наказания за это, мы к этому относимся совершенно спокойно. Очень много людей э, следят за тем, что они кушают, что попадает к ним в рот чтобы была кошерная еда, это кушаем, это не кушаем. Кошер, барей, шамен, лошамен, тиви, И намного меньше людей замечают за тем, что выходит из их невозможно. И мы всегда видим недостатки, не видим те же самые проказы в других людях. Но свои практически не замечаем. Эта עצמנו, и еще более того, мы акцентируем внимание и сосредотачиваемся на тех недостатках, которые есть у нас самих. В людях. А, есть, видим, Особенно близкие нам люди это как бы является зеркалом у нас самих. Проказа была не только физическим страданием, это также являлось нечистотой перед Богом. Физик, в, в Писании говорилось о лечении проказа. Там говорится о диагнозе, как ее диагностируют священники. Дальше изолируют от людей и очищение которые, людей, которые избавились от него. Кстати, если мы заметим, то этим всем занимались не врачи, а священники. Из этого мы можем сделать вывод, что это, в принципе, не болезнь, а была нечистота. Things, в Евангелии от Луки, 17 глава с 11 по 14 стих, говорится. Лукас, 7, 7, 17, 10, 10, 14. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил, он в одно из селений встретили его 10 человек, прокаженных которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Ишуа, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Именно очистились, они вылечились. И проказа являлась не наказанием за какой-то определенный грех, ו mezura lo eta onish avur chet misuyam. она являлась наказанием за греховное состояние человека, которым он находился. были основные три основные виды проказы. первая это называлась шеат. зерешон שְׁאַת это слово можно перевести как опухоль или волдырь. <unterStep> Есть еще один перевод этого слова, это величие. <drink> это было наказание человека, который слишком сильно себя превознес которой заиграла гордыня, мы можем видеть это на примере фараона. Он возобновил, он себя возомнил Богом на земле. Второе, второй вид это сапахат. Переводится как лишай или нарост. Это как болезнь, которая сосредотачивается в каком-то одном месте. Это наказание было человеку, который думает, что весь мир крутится только вокруг него. Человек, которого может задеть любая мелочь. Он как бы является эгоистичным и думает только о самом себе. Есть такой хороший пример. Человек, который, допустим, обгорел на солнце. И любое прикосновение к этому человеку, к этой спине, допустим, красной, это для явля... является для человека большой болью. И, и, в принципе, это боль не из-за того, что кто-то ему сделал больно. Это просто из-за того, что он обгорел, он так это чувствует. Также из души человека. Если он чувствует, что с ним воюет весь мир. И любое словечко воспринимает как как это прикосновение к этой сгоревшей спине. Вот все вот так же самое ему также причиняет боль, как и. Азот, البнадам, киев, и третий вид это бахерет. бахерет uh, Покрыты пятнами. זה, это наказание человеку, который uh, возвышается, но ну, не просто возвышается, возвышается за счет других. באחרים, <coughs> ועל, это беднадам, что и в это кух, есть по, по этому поводу есть такой анекдот. Бог является к одному из таких людей и говорит, просил меня все, что хочешь, все выполню, все... Но твоему соседу говорит, в два раза больше сделаю. мне, Этот человек подумал и сказал, «Выкали мне глаз». как мне это айн? И многие из нас даже не задумываясь, особенно люди, которые находятся в какой-то конкуренции. Да, испытываем это чувство. это два раза за для кино. Допустим, были, должны были назначить тебя на какой-то тавкит, на какую-то должность, назначили кого-то другого. И э, очень трудно э, желать успеха этому человеку, как бы через себя, надо как бы... Чуть -чуть зарих, uh, чтобы пожелать ему удачи, чтобы он справился, а не наоборот. ולא... Я не говорю уже за конкуренцию в бизнесе, когда... העסק, Но так как никакой проказы у нас... Не появляется, мы в принципе об этом можем говорить. И что делали с человеком, зараженным проказом? Его высылали за стан. Его изолировали от других людей. То есть тот человек, который сплетничал превозносился над другими, <говорил> считал, что все хотят причинить ему боль <говорил> и радовался за чужие неудачи, <говорил> отделялся от того самого общества, с которым у него был контакт. Чтобы он побыл наедине с самим собой. И побыл подальше от этих людей. И проходило какое-то время. Эти люди, которые совсем недавно были подонками и негодяями. Для него становились, становились не такими уж и плохими. И он, и он, и он Возор, хот хотел вернуться к ним. Это меняло человека и давало ему понять, что если ты так будешь относиться и дальше, мишане, адам, то ты будешь исключен от этих людей. Бог в заповедях дал нам указания. Как относиться к окружающим людям? Как относиться к ближнему? Если ты их нарушаешь, то подхватишь проказы, будешь изношен. Возможно, это и не физическая проказа. Аз, улай -физит. И также и не физическое изгнание. وأфилу, Но духовная проказа будет разрушать тебя из изнутри и будет отдалять тебя от других людей. Дальше я зачитаю, как нам Бог сказал, как мы должны относиться к ближнему своему. Второзаконие, 5 глава, 17 по 21 «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего своего, не желай жены ближнего своего, не желай дома ближнего своего, ни поле его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Соблюдая все эти заповеди, по отношению к своим ближним, и никогда никакая проказа не поселится в вашем сердце. И не, не отдалит вас от вашего сердца.